Глава 4. Первый принцип в науке достижения богатства. Мысль – единственная сила, способная создать материальное богатство из бесформенной материи, вещество, из которого состоит все – это материя, которая мыслит, и мысль о форме создает в этой материи форму. Первоначальная материя движется в соответствии со своими мыслями. Каждая форма и процесс, который вы наблюдаете в природе, видимое выражение мысли в первоначальной материи – когда бесформенная материя думает о форме, она принимает эту форму. Когда она думает о движении, она совершает это движение. Вот способ, при помощи которого было создано все. Мы живем в мире мыслей, который является частью Вселенной мысли. Мысль о движущейся Вселенной распространялась по бесформенной материи, и мыслящая материя, двигаясь в соответствии с этой мыслью, приняла форму планетарных систем и поддерживает эту форму. Мыслящая материя принимает форму своей мысли и движется в соответствии с этой мыслью. Придерживаясь идеи вращающейся системы Солнца и миров, она принимает форму этих тел и движет ими, как думает. Думая о форме медленно растущего дуба, она движется соответственно и создает дерево, хотя на эту работу могут потребоваться века. Создавая бесформенная материя, по-видимому, движется в соответствии с установленными ею закономерностями движения. Другими словами, мысль о дубе не вызывает мгновенного появления взрослого большого дерева, но она запускает в движении силы, которые создают дерево в соответствии с установленными законами развития. Каждая мысль о форме, содержащаяся в мыслящей материи, вызывает создание формы, но всегда или, по крайней мере, обычно в соответствии с уже установленными закономерностями развития и действия. Мысль о доме определенной конструкции – если она была внушена бесформенной материи, возможно, не вызовет мгновенное появление дома, но она могла бы направить созидательные энергии, уже работающие в коммерции и торговле, в такие каналы, чтобы результатом была быстрая постройка дома. А если бы не было существующих каналов, через которые могла бы работать созидательная энергия, дом был бы сформирован непосредственно из первичной материи, не ожидая медленных процессов, органического и неорганического мира. Мысль о форме, внушенная в бесформенной материи, обязательно вызывает создание этой формы. Человек – это мыслящий центр и может быть источником мысли. Все формы, которые человек овеществляет руками, должны сначала существовать в его мыслях. Он не может придать форму вещи, пока не подумает о ней. Таким образом, человечество ограничило свои усилия целиком работой рук, применяя ручной труд – к миру форм и стремясь изменить или модифицировать уже существующие. Человечество никогда не думало о попытке создания новых форм, внушая мысль бесформенной материи. Когда человек получает мысль-форму, он черпает данные у форм природы и изготавливает образ формы, которая присутствует в его уме. Люди, однако, прилагают очень мало или вовсе никаких усилий, чтобы сотрудничать с интеллектом бесформенного, трудиться с отцом. Человек и не мечтал, что он может делать то, что делал отец. Он переделывает и модифицирует существующие формы посредством ручного труда, и не задается вопросом, может ли он создать что-либо из бесформенной материи, сообщая ей свои мысли. Мы беремся доказать, что он может делать это. Любой человек может делать это. И показать как. В качестве первого шага мы должны заложить три фундаментальных утверждения – Первое. Мы утверждаем, что существует одна первоначальная субстанция или материя, из которой состоит все. Все видимое многообразие элементов есть различные представления одного элемента. Все множество форм, существующих в живой и неживой природе, всего лишь различные формы, состоящие из одной и той же материи. И эта материя – мыслящая материя. Мысль, содержащаяся в ней, создает форму этой мысли. Мысль – в мыслящей материи создает формы. Человеческое существо – мыслящий центр, могущий быть источником творческих мыслей. Если человек может передавать свою мысль исходной мыслящей материи, он может вызвать создание или формирование того, о чем он думает. Обобщим сказанное. Существует мыслящая материя, из которой состоит все, и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает и заполняет все пространство во Вселенной. Мысль в этой материи создает то, что изображено мыслью. Человек может создавать предметы в своих мыслях, и, внушая свою мысль бесформенной материи, может вызвать создание предмета, о котором он думал. Вы можете спросить, могу ли я доказать эти утверждения, и не вдаваясь в детали, я отвечаю, что могу это сделать, как с помощью логики, так и с помощью практики. Ведя рассуждение назад от явления формы и мысли, я прихожу к исходной мыслящей материи. Ведя рассуждение вперед от мыслящей материи, я прихожу к способности человека создавать то, о чем он думает. А путем эксперимента я выясняю, что рассуждения верны. Это мое лучшее доказательство. Если человек становится богатым, делая в точности то, что ему говорит делать книга, это свидетельство в поддержку моего утверждения. Но если каждый человек делает точно то, что говорит книга, и становится богатым, то это позитивное доказательство до тех пор, пока кто-либо не проходит процесс и не терпит неудачу. Теория права до тех пор, пока процесс не даст сбой. А этот процесс не подведет. Каждый, кто делает точно то, что книга говорит ему делать, станет богатым. Я говорил, что люди становятся богатыми, действуя определенным образом, но для этого нужно научиться думать определенным образом. Способ человека делать что-либо – прямое следствие его способа думать об этом. Чтобы делать что-либо так, как вы хотите, вы сначала должны обрести способность думать так, как вы хотите. Это первый шаг к тому, чтобы стать богатым. Думать о том, что вы хотите, означает думать правду, невзирая на видимость, то есть внешний вид обличия. Каждый человек обладает естественной и неотъемлемой способностью думать о том, что он хочет но это требует гораздо больше усилий, чем думать о том, что навязывает видимость. Думать в соответствии с видимостью легко, думать правду, невзирая на видимость, трудно и требует гораздо большего расхода энергии, чем любая другая работа, которую нам приходилось выполнять. Ни от какой другой работы люди не уклоняются так, как от длительного и последовательного мышления. Это самая трудная работа. Это особенно верно, если правда противоположна видимости. Каждая видимость в видимом мире имеет тенденцию вызывать соответствующую форму в разуме, наблюдающем ее, и предотвратить это можно только удерживая мысль об истине. Взгляд на обличие бедности будет вызывать соответствующие образы в вашем собственном уме, если вы не придерживаетесь истины, что бедности не существует, есть только изобилие. Думать о здоровье, будучи окруженным образами болезни или о богатстве видя виде бедности, требует силы. Но тот, кто приобретает эту силу, становится руководящим разумом. Такой человек может преодолеть судьбу и иметь то, что он хочет. Эту силу можно приобрести только сосредоточением на простом факте, что существует единая мыслящая материя, из которой и которой создано все. Затем мы должны уловить истину, что каждая мысль, содержащаяся в этой материи, становится формой и что человек может передать ей свои мысли так, чтобы они приняли форму и стали видимыми предметами. Когда мы понимаем это, мы избавляемся от всех сомнений и страхов, поскольку знаем, что можем создавать, что хотим. Мы можем получить то, что хотим иметь, и мы можем стать такими, какими хотим стать. Как первый шаг к тому, чтобы стать богатым, вы должны принять три фундаментальные утверждения, приведенные выше – чтобы заострить на них внимание, я повторю их здесь. Существует мыслящая материя, из которой состоит все, и которая в своем первоначальном состоянии пронизывает и заполняет все пространство Вселенной. Мысль в этой материи создает то, что изображено мыслью. Человек может создавать предметы в своих мыслях, и внушая свою мысль бесформенной материи, может вызывать создание предмета, о котором он думал. Вы должны отложить в сторону все другие концепции Вселенной и сосредоточиться на этой, пока эти мысли не закрепятся в вашем уме и не станут привычными для вас. Читайте эти утверждения снова и снова. Фиксируйте в памяти каждое слово, медитируйте над ними, пока твердо не поверите в то, что они говорят. Если вас посещают сомнения, отбросьте их. Не слушайте возражения против этой идеи. Не ходите в церкви или на лекции где преподается или проповедуется противоположная концепция. Если вы запутаетесь в своем понимании, убеждениях и вере, все ваши усилия окажутся тщетными. Не спрашивайте, почему это правда, и не размышляйте, как это могло бы быть правдой. Просто примите это на веру. Наука получения богатства начинается с абсолютного принятия этого.